Привет, пап. Привет, сынок. Как дела? Нормально. Что хотел? А, в общем, тут такое дело. А, моя дочь сломала руку. Да. В общем, теперь мы, наверное, не сможем приехать на твой день рождения. Блин, вот это действительно плохая новость, сынок. Сейчас предупрежу твою бабку. Эй, ба! Дима сегодня не приедет. Кстати, пап, будь осторожен. В городе завелись пчелы-воры. Они опасны? Ну, только если у тебя что-то ценное или вкусное. Э, простите, вы будете это допивать? Да. Э, ну мне надо. Нет, это мое. Да, э, простите, я уже не могу остановиться. А ну отвали отсюда. О, нет, мои чертовы гены вора. Пусти. А, извините, до свидания. Пап, что? Я люблю тебя, пап.